дорогие друзья, для начала подпишитесь на мой канал ибо вы должны знать только интересное. Я хочу вам показать необычные видеосюжеты, которые случились за эти необычные дни. Ну давайте хотя бы за месяц, потому что вы все равно не поверите мне. Этот необычный кадр сняли военные. удивительное, но что вы видите? Да, это необычный НЛО Нет, нет, это не тот, который захватывает планету Это тот, который высаживает необычных монстров на нашу планету И этот необычный кадр засняли военные Утверждают жители, что этого места только страх возьмет, если вы туда приедете но суть в том, что множество военных не стреляют в этих чудовищ. Помимо того, что здесь охраняемая зона, еще есть база НЛО. Вы, наверное, не верите в то, что сейчас видите, но это не суть того, что вас обманывают. Почему множество стран считают НЛО друзьями? Уже я показывал на своем канале несколько интересных видеозаписей, а именно то, что люди предали себя. Но на самом деле люди предали себя, я фигурально это сказал. В обличии людей есть множество страха и обмана. Вы, наверное, видели множество людей, которые отличаются от друг друга. Это те люди, которые не эмоциональны не психологически подготовлены, а именно странно себя ведут. Помимо того, что вы видите, вы еще должны и слышать, как они разговаривают. Но что на самом деле скрывается на Земле? Очевидцы по всему миру пытаются открыть тайну всем людям. Есть фанатики, которые занимаются уфологией, а именно то, что они утверждают на нашу планету постоянно падают не звезды, как они говорят нам НАСА, а именно НЛО. Это необычное звездная такая красивое падение, называется... Нет, не камни пады, не звезды пады, а именно звездное освещение. И поэтому множество тайн закрывается в НЛО. Почему множество тайн именно закрыто от людей? И почему мы с вами видим необычные вспышки? Но я вам хочу кое-что еще рассказать. Посмотрите внимательно на Луну, на Марс и даже на другие планеты. У них одна и та же проблема. Нет воды, нету зелени и она мертва. Но все кроме одной планеты Земля. Оно постепенно превращается так же, как и те планеты. Но теперь самое интересное. Вы все, наверное, видели Луну, кратеры. Да и на Марсе вы видели множество кратеров. Но суть в том, что на Земле вы их видели. Вот такие огромные, трехкилометровые или еще какие-то. Нет. Поэтому мимо того, что метеориты и астероиды пролетают мимо нашей планеты, как Мячик ворота Ну а теперь самое интересное Почему множество людей Не думая о том, что нашу планету Охраняют Да, именно защищают извне других А теперь самое интересное Считается, что наша планета Это не круглая А плоская Ну ибо мы с вами Наверное космонавты но суть в том, что реальность того, что происходит, и правда, мы с вами не понимаем правдивость того. Давайте я вам расскажу. Уже очень давным-давно нашу планету должно было размазать около тысячи, если не больше, метеоритов, астероидов и даже необычных там каменопадов. Но суть в том, что нашу планету охраняют инопланетные существа, и поэтому мы с вами пока на Земле. Договор инопланетных существ с людьми, это означает, мы продали сами себя. Но теперь самое интересное, люди продавали людей еще в рабство, когда еще Америка только появилась. Но суть в том теперь, что теперь происходит. Рабство стало совсем другой схемой заработка людей. Но на самом деле, дорогие зрители, нас торгуют инопланетные существа. И поэтому мы с вами живем в таком веку, что мы не знаем, откуда будет удар. И поэтому множество НЛО прилетают на Землю не ради наших там интересов, а ради наших сил. Есть очень интересная статья о том, что описал один человек. Про этого человека я вам не скажу. Он описал, что он был в плену ровно пять лет. И он был на другой планете. И он видел своими глазами, как строились города людьми. Они строили новый мир. И он рассказал, как погибали там люди. Но суть в том, что инопланетяне прилетают на Землю ради большой цели, ради людей. Не изучение нас уже изучили, а ради рабства. Они строят новую, можно сказать, цивилизацию в другом мире. Для этого им нужны ресурсы, человеческие руки, ноги и так далее. И поэтому мы с вами видим необычные НЛО, которые появляются на планете Земля. Но дайте себе очень интересную отмашку о том, для чего это все происходит. Помимо того, что НЛО появляются на нашей планете, а еще они похищают нас, а еще они внедрили своих, можно сказать, рептилоидов или каких-то серых пришельцев, то мы с вами должны прекрасно понимать, что мы находимся в опасности которая нас постепенно сжимает в разных сторонах. Но не думайте о том, что это не реальность. Вы просто не видели правдивость. Все видеосюжеты, которые вы видите в YouTube, это специально вас отвлекают, чтобы вы не знали правдивость того, что на Земле существует. И множество инопланетян, которые находятся среди людей, они находятся в 80% у верхушки государства, не только государства, но и СМИ, и другие источники информации, которые людей надо убирать от реальных событий. И поэтому во многих других странах мы видим не НЛО падает, а метеорит, не НЛО уничтожили, а взорвался газ, не НЛО похитила людей, а люди похищают. И думайте о том, что нас окружает ложь и что-то еще, мы с вами должны это прекрасно знать. И пока мы будем спать в теплой кроватке, к вам прилетит необычный шар по названию «Шаровая молния», но не НЛО, и вас ударит тока. Думайте, дорогие друзья, о чем я вам сказал.